Dream Team Bot, он сделал акцент на криптовалюте Призм. Это та криптовалюта, которая на данный момент занимает второе место за этот год. Хочу заметить, второе место в топе за этот год по криптовалютам, по транзакциям. То есть криптовалюта Призм она переходит по транзакциям прям всех. И это очень здорово. Второе место – это прям круто. А почему именно Призм, потому что она базируется как система транзакций. То есть в дальнейшем она, скажем так, планируется как именно система переводов. Тем самым она и вызывает такой, такой интерес у инвесторов. А наш Dream Team Bot, он способствует зарабатывать как пассивно, так и активно. Пассивно от 24 до 31%. Это очень здорово, потому что вклад в банках в среднем 5% в год. То есть, представляете, вы кладете там тысячу рублей, грубо говоря, и за год получаете 5% с 1000 рублей. Ну, это не серьезные деньги, согласитесь, это прям копейки. А если вы кладете 1000 в Dream Team Bot, хотя бы 1000, ну, разберем 1000, потому что минимальные там сейчас на данный момент 2000. Вот. Кладете 1000 в год, получается до 400% с плюсом. То есть это очень отличный процент в год, представляете? То есть ваша 1000 превратится там в хорошие деньги, в принципе. Это очень здорово. При этом процент вы можете снимать и получать ежемесячно. То есть не надо ждать окончания года, да, там 12 месяцев или конца года, а каждый месяц или каждый день можете снимать средства. Это очень удобно. Не все системы именно накопительных депозитов позволяют такие вещи совершать. А, высокий коэффициент парамайнинга. Давайте разберем вот эту тему, потому что очень многие задают вопрос в личные сообщения. Да, что такое майнинг и парамайнинг? Это две разные вещи. А парамайнинг – это эволюция майнинга. А майнинг ⁇ это, на английском жаргоне, это добыча, да? И когда был изобретен первый вид майнинга, который был прикручен к биткоину, к первой криптовалюте, он подразумевал собой систему доходности через совмещение мощностей. То есть для того, чтобы добывать электронную валюту, надо было решать алгоритмы. Некие задачи, которые после решения давали людям, которые принимали в этом участие, монету, которая делилась на всех. Вот. И поэтому собирались такие большие фермы. Сначала они были на видеокартах специальных, потом появилось уже специальное оборудование для этого. И так, в принципе, и выстраивалась вот эта вся система. И оно приобрело название Pool. То есть это сообщество людей, которые преследуют одну цель. В нашем случае это добыча монеты. Вот. А парамайнинг, он уже зависит от количества монет на пуле. Да? То есть чем больше в нашем сообществе монет, тем больше у нас процент парамайнинга. Тем дольше мы можем игнорировать систему паратракса. Паратракс – это система урезки добычи монеты. То есть, допустим, сейчас паратракс 9%. Вроде кажется, не, немного, но на самом деле и немало. По одной простой причине, потому что, вот, допустим, мы своим сообществом добыли 100 монет, Система из этих 100 монет отнимает 9%, то есть 9 монеток, и вот 91 монетка только идет на распределение системы тех пользователей, кто в этом участвует. Поэтому в следующем году, когда будет система паратракса около 18%, то есть из 100 добытых монет, к нам будет уходить только 82. Поэтому наша основная задача сейчас как сообщество сплотиться и сделать наш пул более 100 монет, ой, 100 миллионов монет. На данный момент наш пул а, содержит более 60 миллионов. То есть уже одну-вторую пути мы сделали. Осталась вот небольшая часть. У нас в запасе 2 месяца. Поэтому, если хотите до конца следующего года получать максимальный процент, надо вот приложить такие вот усилия все вместе, всей командой. А ежедневный вывод прибыли. Это очень удобно, согласитесь, потому что начисление прибыли происходит каждые 24 часа. То есть каждые сутки можно начислять прибыль. И это удобно тем... Хочу заметить, у кого на самом деле немало монет. То есть представляете, рабочий день человека, в принципе, в среднем 8 часов. Да? И можно сделать так, вложить столько-то монет, чтобы у вас ежедневный параманинг вам приносил 800 рублей на пассиве. То есть вы прям полностью можете заменить работу пассивным доходом. То есть те же 800 рублей зарабатывают, не вкладывая ни энергии, ни сил, ни времени, на полном пассиве. И это очень классно. Вот, годовая доходность. А, посчитали годовую доходность, потому что инвестиции ⁇ это перспективы. И рассчитывать в инвестициях на полмесяца, на месяц, на два месяца, на полтора, это нерентабельно. И как бы, но ну, это глупо, на самом деле, друзья. Поэтому надо рассматривать инвестиции на год, а то и на два. Вот, а годовые инвестиции, вот смотрите, даже если вы берете минимум 100 призм, но ну, у нас рассчитано тут на 100 призм, но на самом деле 125, учитывая реферальную систему, о которой мы в дальнейшем с вами поговорим. То есть даже если взять минимальное, то есть за год вы получаете 1047% при реинвестировании. Реинвестирование – это когда вы те монетки, которые у вас спаромайнились, вы их не выводите, а докидываете обратно на депозит. Тем самым увеличивая количество монет на депозите, вы прямо пропорционально увеличиваете ежедневную добычу. То есть если у вас изначально со 100 монет приходило где-то там 0,8 призмы, то... Теперь будет больше приходить. И вот так разгоняете, разгоняете, разгоняете, и в итоге у вас может получиться, что за год у вас будет доходность в 1047%. Это весьма очень хорошие цифры. Ну и в дальнейшем вы сможете посмотреть перспективы. да, То есть 100 монет, 1000, 10 тысяч и 100 тысяч. Само собой, 100 тысяч монет вроде кажется, что много, но поверьте, есть люди, которые заходят. Конечно, правильно, Валентин. С каждым днем и заработок больше. Это разгонная система, и это очень здорово, потому что у тебя есть возможность потратить месяц-два, чтобы в дальнейшем получать очень хорошую ежедневную прибыль, которую ты спокойно можешь вывести и обналичить. Это очень хорошо. То есть ты тут как бы не бежишь, а не едешь в банк, не пишешь какие-то договора, бумажки, что тебе надо снять с накопительного счета деньги, а просто берешь, вводишь на кошелек, на биржу, продаешь и забираешь себе денежку удобным для тебя способом. Реферальное начисление. А, знаете, я начал замечать, что очень многие раньше боялись этого слова, реферальные начисление, Правильно, да. И налоговая нас вообще не беспокоит. Мы не платим налоги, потому что валюта не принадлежит к банковской системе, да и вообще к государственной системе. И поэтому это всех раздражает. Ну ничто, ничего страшного, они привыкнут, потому что Европа со следующего года, с 1 января, в Германии первая открывает свои двери банков для криптовалюты. Это очень классно и это очень хорошо повлияет на самом деле на всю криптовалюту. Давайте разберем следующую тему, это реферальные начисления. Очень многие к этому скептически относятся, потому что говорят, я не люблю там, приглашать, еще тому, тому подобное. Знаете, для меня это не приглашение, для меня это своего рода рекомендация. Я не приглашаю человека, я ему рекомендую. Я человеку рекомендую вложить его деньги правильно, со смыслом и с выгодой. За это мне система дает поощрение, своего рода бонусы, да? реферальные начисления. И это здорово, это правильно. То есть даже те же банки, взять же тот же Тиньков, даже Тиньков уже предлагает за приведение своего знакомого в банк за кредитом. Они увеличивают лимит кредита, который позволен вам. То есть, допустим, а я пришел, взял кредит. Мне сказали, что минимальная сумма кредита для меня 50 тысяч рублей. Я привел друга. Он взял кредит, и в тот же момент для меня открылись не 50 тысяч рублей для кредита, а 55. То есть, понимаете, сейчас вся вот эта систематика, реферальная система, она выходит уже в традиционный бизнес. Она выходит уже в традиционную систему, которая нас окружает. То есть, видите, даже та же система, она адаптируется. Если раньше эта система была только на матричных проектах и на сетевых, сейчас это уже выходит в более традиционную сферу. Это здорово. Вот, и само собой, 8% это очень хорошо. А, скажу почему, объясню. Смотрите, а, не все люди заходят на 100 монет, потому что каждый заходит на свои возможности. То есть я не говорю никому брать кредиты, это очень глупо на самом деле, если вы не готовы прям реально заняться этим делом вплотную. Хотя, если разбирать, да, такие же суммы. Взять эти же 100 тысяч рублей, вложить на парамайнинг. Если мы отсечем все факторы роста, и, и монеты, что она будет расти, падать. Вот, допустим, со 100 тысяч вы будете ежемесячно получать 27 тысяч. То есть, грубо говоря, 4 месяца – это та же, те, те же 100 тысяч. То есть за 4 месяца закрывается кредит, и уже идет плюс. Но это уже чисто как бы воля человека. С другой стороны, есть ребята и рефералы, которые входят и на миллион. То есть представьте, вот зашел человек на миллион двести, да, с чем-то там, миллион двести с чем-то, и представляете, какая реферальная программа упала 8% человеку. У меня есть скрины, я потом покажу, скину, какие реферальные вознаграждения там приходят. Вплоть до 179 тысяч одна рефералка. 179 тысяч с одного человека. Это очень классно. Вот. И также мы рассмотрели реферальную систему до седьмой линии. Почему до седьмой? Потому что, в принципе, это оптимально. Это позволит людям зарабатывать. А Многие говорят, что надо больше, но согласитесь, что чем больше, тем меньше процент и тем дольше вы будете получать, потому что в основном зарабатывают те, кто работает на первую, на вторую, на третью линию. То есть научись приглашать, сам рекомендовать, научи первую, вторую линию то же самое делать, и тогда у тебя будет все хорошо и у них тоже. То есть сначала ты работаешь на ширину, правильная стратегия лидера, работаешь на ширину, потом работаешь глубину. Твоя задача научить каждого работать так же, как ты. И от этого правильно выстроится хорошее реферальное начисление. Вот. А как пополнить бот? То есть, в принципе, система она очень проста. А в нашем варианте у нас несколько систем пополнения бота. Первое – это чат по обмену, где вы можете через гаранта, через людей, которые уже к этому, скажем так, прикипели, и они занимаются этим уже давно, они могут вам предоставить определенное количество монет, которые вам необходимы. Второй вариант – это обменники. Обменники своего рода, мы знаем, многие BestChange, вот, а есть обменники именно по криптовалютам, такие как BitTim и остальные. То есть можно зайти на Bitteam, создать кошелек, даже можно на официальном сайте PRISM создать кошелек, купить монеты и просто пополнить, используя номер кошелька и код, ключ так называемый, и пополнить уже бот. То есть вариаций несколько. Система заработка. Ну, в принципе, мы тут поговорили, да, то есть вы пополняете бот, вносите на депозит. Депозит – это своего рода накопительная система. То есть чем больше на депозите, тем больше ежедневный и ежемесячный процент ваших доходов. А вывод, что мне нравится, он не ограничен. То есть вы можете в любой момент вывести, сколько вам надо монет с парамайнинга, и не только. То есть у вас парамайнинг падает на ваш баланс, с которого вы можете вывести, либо реинвестировать обратно тем самым увеличить депозит, вот. либо же можете вывести с парамайнинга какую-то нужную сумму вам вот, и ее тоже вывести. То есть тут уже смотрите, как вам удобнее. Но выводы, мне что нравится, очень быстрые и моментальные. В принципе, они приходят там за 30-40 минут максимально. У кого-то может дольше, но это из-за нагрузки системы. Так, Процент парамайнинга давайте с вами разберем. Да, то есть рационально, что от суммы монет зависит и процент. То есть парамайнинг, он в принципе подразумевает, чем больше ты прилагаешь усилий, в нашем случае количество монет, тем больше твой доход. Вот. И тут у нас есть процент в сутки. То есть от 0,8 с минимального и до целого 1%. А когда будет система паратракса в феврале, большинство аналогов, не назову их конкурентами, потому что мы делаем одну и ту же цель, большинство аналогов, ботов, они уменьшат процентное соотношение на 0.1. То есть, допустим, если у них было 0.8, у них станет 0.7. И в этом наше преимущество, потому что если мы за два месяца с вами разгоним наш общий пул до 100 миллионов монет, что очень нелегко и возможно, то наш вот этот процент останется в следующем году на очень долгое время. То есть у нас с вами будет еще запас. Если у всех он уменьшится, то у нас с вами будет еще запас более 4 месяцев, чтобы максимально больше заработать монеток. Это очень классно. Это основное преимущество, на самом деле, которое у нас перед нашими аналогами. Вот. Как вывести добытые монеты? То есть а, в боте как есть кнопка ввода, так есть и вывести. А выводите также на любой для вас удобный кошелек. Если у вас кошелек на официальном сайте, выводите туда. Если вы выводите на обменник, выводите туда, продаете тому, кому надо и забираете наличкой. Либо на биржу, вот, на торговую биржу, где тоже можно очень быстро это все сделать. То есть есть три вариации. Какая вам удобнее, ту и будете выбирать. Вот, Да, и мы создаем будущее, потому что мы используем новые технологии. Смотрите, если раньше, в принципе, у нас были телефоны, которые мы постоянно бегали, крутили домой, да, теперь нам это не надо. У нас есть сотовые телефоны, в которых мы спокойно можем вести беседу, разговаривать и звонить. Также раньше и не было переносных ноутбуков, планшетов, были компьютеры, которые вряд ли кто-то с собой таскал на улицу, потому что они немаловесили. И вот сейчас все деньги уходят в электронный формат. То есть у каждого из вас есть карточка банковская, есть какой-то счет, есть какой-то кошелек, как Payer, да, то есть Яндекс деньги, Киеви деньги. То есть все уходит в электронику, потому что фиатным деньгам это легче. Это, понимаете, это труднозатратно. Ну, делать фиатные деньги. Поэтому хотят все перенести в электронный формат. Это проще контролировать, проще следить и вести статистику страны и экономики. Поэтому это все туда и уходит. А на данный момент около 8% всего фиатных денег находится у людей в наличке. То есть, понимаете, да, 92% фиатных денег в России, это именно в России, они находятся на картах. Поэтому электронная валюта, криптовалюта, это будущее. На данный момент их более 3000 уже. И к этому все и идет. И сейчас, кто создаст себе это будущее и своей семье в дальнейшем, то ты будет, в принципе, обеспечивать себя и всех остальных. Вот. А давайте пробежимся по вопросам. Если у кого-то есть, то задавайте, отвечу. А Самый главный вопрос. У меня многие спрашивают, а что с курсом. Я, наверное, на самый главный вопрос отвечу да, для многих, потому что очень многие в первый раз столкнулись с криптовалютным направлением. А смотрите, ребят, а все просто. Рынок – это есть рынок, да, биржа – это тот же рынок. Если вы идете на рынок и видите одну и ту же пару кроссовок по разным ценам, само собой вы возьмете где подешевле, они же одинаковые. Вот. Тут то же самое, если человек хочет продать быстрее из-за страха, из-за каких-то рисков, там еще каких-то сомнений, он ставит цену поменьше, тем самым сбывает курс. Это первая вариация. Вторая вариация. А, представьте, давайте санализируем такую ситуацию. Вот, допустим, у Валентины, у нее есть 10 миллионов. Вряд ли Валентина будет покупать призм по 56 рублей, если она может сбить сумму до 22 рублей и купить за 22 рубля монетку на тот же, на те же 10 миллионов. Само собой, количество монет у нее будет намного больше. Поэтому сейчас падение курса, оно в принципе, в принципе оно запланировано. Это делает BTC Alpha. Есть такая биржа BTC Alpha, в которой сейчас происходит это падение. И это нормально на самом деле, потому что заходят крупные игроки. Почему это происходит именно, именно сейчас? Потому что в ближайшее вре, время заходит Азия. А представьте, зайдет Азия, это, <coughs> извините, одна треть населения планеты. Как вы думаете, позволит ли Азия ронять так курс? Конечно же нет, потому что там уже более 35 тысяч населения готово заходить. А чтобы внести призм на азиатскую биржу, было закуплено 6,5 миллионов монет. Это только чтобы внести. Ой, вру, 65 миллионов. 65 миллионов монет. А, то есть представляете, какая динамика пойдет выработки монет после того, как зайдет Азия. Это первое. Второе. А некие сообщества, которые тоже занимаются призм сейчас производят договоры с Европой, чтобы у нас были шлюзы. А, допустим, что такое? Это чтобы, допустим, из той же Италии человек напрямую мог оплатить монету и купить ее на нашей бирже. И спокойно зайти в бот. То есть на данный момент, в ближайший месяц-полтора, даже может меньше на самом деле, потому что это все, знаете, в подвешенном состоянии. Это произойдет сразу что? Первое, зайдет вся Азия, потому что королевство Бутан вообще это сделало народной криптовалютой, точнее валютой. Второе, это более 32 стран присоединится к призм и будет ее рекламировать. В-третьих, создается объем. Объем. А на чем он создается? Допустим, вот у меня есть девочки, которые у меня качают призм. Они продают свои услуги маникюра за э, монетки. То есть они делают клиенту маникюр, затем они говорят, давай я приму оплату монеткой Призм. Для этого что она делает? Она сразу человеку продает идею купить эту монету, человек заходит, смотрит это визуально, как это происходит, и отправляет ей на кошелек. Потом задает вопрос, а для чего ты это делаешь? Потом она рекламирует бот, показывает эту вариацию, и так она совершает рекомендацию очень хорошую, которая имеет очень большую конверсию. Какие биржи торгуют с Призм? А на данный момент торгуют пять. Это BTC Alpha, это Hotbit, Livecoin у нас недавно присоединился, основная криптовалюта, и CoinTiger, то есть это недавно было у нас запущено. CoinTiger – это биржа топ-25, хот-бит это топ-10. То есть, в принципе, очень хорошие проходят биржи, листинг с нами. А смотрите, когда с BTC альфа все объемы уйдут, тогда и будет нормальная цена. Сейчас это и происходит, то есть очень многие люди тратят очень большие деньги, более 10-15 миллионов почти каждый день, чтобы перевести все объемы с BTC Alpha, который роняет курс, на те биржи, которые, в принципе, готовы его поднимать. Поэтому рост он идет, он может не заметен, вы его не видите, там рубль, два, три, но он идет. Все объемы переходят, и когда ориентир цены перейдет на основную биржу, тогда и будет нормальный рост, и он будет, к Новому году будет рост. Уж поверьте, он 100% будет за 30 рублей. Поэтому сейчас самый оптимальный вариант захода, Заходите брать по максимуму монет, а чтобы в дальнейшем уже нормально разгонять. А Какие-то еще вопросы есть у вас? Основная биржа была BTC Alpha, Виктор. А на данный момент будет, скорее всего, Coin Life Coin. И, скорее всего, CoinTiger. То есть пока что все инвесторы уходят на эти две биржи. И, скорее всего, там и будут все объемы. По ход биту, пока, знаете, совместная такая реакция, что, скорее всего, пока там объемы делать не будем, все на лайткоине. Если вопросов нет, в принципе, будем закругляться и идти качать наш главный продукт. Завтра, не пропустите, в 8 часов, Александр Каргин, специалист по матричным проектам, расскажет вам о нашей новой матрице, которая запускается, и полностью разберет с вами маркетинг и расскажет все перспективы и к чему мы идем. Поэтому завтра обязательно будьте на вебинаре. Если в крайнем случае вы не успеете, то он будет в записи. Подписывайтесь на наши каналы, там будет вся информация. Поэтому хорошего вечера. Качаем матрицу. Всех был рад видеть. Пока-пока.